Возвращайся, сдавайся в моей пустыне ты мира, что не исчезает. Не верю, что без любви душа, как без воды, высыхает. Я больше тебе не рад. Сдавайся на расстоянии двух шагов. Когда я буду коснуться тебя готов Дай слово, что не появится пропасти Любовью дастся спасти Когда захлопнется твой капкан Когда я буду готов умереть от ран Дай слово, что перестанешь казнить меня Стала жестокой игра Сдавайся Твоей, твоей ничья И я прошу, возвращайся Сдавайся в твоей пустыне ты мира, что не исчезает, не верю, Что без любви душа, как без воды высыхает, я больше Я больше тебе не раз. Сдавайся В твоей войне ничья И я прошу, возвращайся Сдавайся В моей пустыне Ты мира, что не исчезает Не верю, что без любви как без воды высыкает, Я больше тебе не враг Сдавайся твоей, моей твоей военечке И я прошу, возвращайся Сдавайся моей пустыне Ты мира, что не исчезает Не верю, что без воды душа Как без воды высыхает Поехали!